Про такую наколку на крае, там даже нет фонарей. Если выгорит дело, обеспечусь надолго, Обеспечу себя я и лучше. Эх, друзья, в 12 часов людям хочется спать Им на завтра вставать на работу Не хочу им мешать, не пойду воровать Мне их сон нарушать неохота Говорили ребята, что живет до артистка Что у ней бриллианты Драгоценность венеган И что все будет чисто Без малейшего риска А, ну, а после, конечно, мы ведем на пекан а В двенадцать часов Людям хочется спать И артисты идут на работу Не хочу им мешать Не пойду воровать Хоть их с ней сон нарушать Неохота Говорил мне друг Мишка Что у ей есть книжка Быть не может И не может Наш артист богат, но у ей подполковник, он ей едет по-любовник, и этим доводом Мишка убедил меня. А в двенадцать часов будем хочется спать и назад вставать на работу. Ничего не поспят, я пойду воровать Хоть их сон нарушать неохота Говорил я ребятам, что на не богата Бриллианты подделка подполковник сбежал Ну а этой артистке лет примерно так триста Но не прощу себе в жизни спать подышалась.